Усталые игрушки. Привет, друзья! Сегодня на мой канал подписался 200 человек. Задавайте вопросы в группе ВЭК, в комментариях где угодно. Я отвечу на все. Не обязательно задавать только один вопрос, можно задавать сколько влезет и что только в голову взбредет. А пока я расскажу о себе и о своих планах насчет канала. Помните сериал Выжить в веселой семейке? Так вот, в нем будет 10 серий. Мистический контент никуда не делся, сейчас мы с Александром Витовтовым ищем смертельные файлы, кстати, скинуть мне файл можете и вы, я рассмотрю каждый. В идеале я хочу 21 разоблачение, по три выпуска в день. Мистический контент будет озвучиваться голосом, и возможно, даже я буду разоблачать видос на камеру. Скоро у меня день рождения, кто помнит, тот красавчик. Личный респект от меня, я хотел бы остаться с тобой. я хотел бы новый микрофон, чтобы не пердел. В общем, если коротко, то я хочу больше работать над видео. все пока.